Всем привет! С вами Сев, И это обзор мода. Мода называется Vix Модер Морфейн. Первая колоночка этого мода. Вот здесь всякие ресурсы для того, чтобы делать, э, ну, делать сами вот эти пушечки. Вот еще здесь у нас есть ножики, но это я вам потом покажу. Сейчас я вам просто сам мод покажу. Вот броня вот тут есть у нас. Э, вот это вот всякие пушечки, но они, ну, такие, ну, как калаши, вот здесь... Ну, есть еще как дробаши. Вот есть пистолеты. Еще есть, ну, тоже как калаши, что-то подобное. Здесь есть еще как. Ну, да, короче, тут калаши, что-то подобное. Вот тут же дробаши, дробовики. Вот здесь у нас снайперки. Вот это вот самое мощное. потом я его покажу. Вот здесь есть патроны все. Ой, точнее, как ну, обоймы. Вот этими обоймами нужно заряжать. К примеру, вот берем 44, вот такое вот. И ищем вот тут 44. Ну, короче, точка 44 пишем. Ой, ну не знаю, короче. Ну, найти надо такой 10 РНД, что ли, на точка 44. Я не знаю. Ну, короче, ищем такую же на точка 44, но ну, я не знаю, как найти ее 44 можно написать. Ну, не знаю, короче... Короче, давайте смотрите, я вам покажу, к примеру, вот. А, не знаю, короче. Короче, смотрите. Дальше вот здесь есть. Вот тут, ну да, я это вам показала. Вот здесь прицелы, плюс э, не только прицелы. Э, а здесь еще есть глушители. Они глушат звук. Но это так бесполезно, в принципе, в этом моде. Ну, не просто глушитель, это не просто, ну, для сериала помогут. Э, дальше вот здесь вот прицел, вот прицел, ну, тут что-то, среди, среди глушителей прицел, не знаю, неважно, короче. Вот здесь у нас лазер, ну, я не знаю, что он даже, ну, лазерный прицел, короче. Ну, не такой уж и важный. Вот еще один лазерный прицел. Вот здесь, ну, эта штука, ну, она надевается как-то под снайперку, что ли, но ну, она ничего не дает, по-моему. И вот есть скины дальше на оружие, я потом вам покажу эти скины. Дальше гранаты, я вам тоже их потом покажу. И дальше вот здесь есть э, газ детектор, он показывает сколько газа в этой месте находится. И камеры, что самое прикольное. Ну здесь просто, ну не знаю, ну типа веселое оружие, что-то как-то так переводится. Группа веселых оружий, ну, ну они просто обычное оружие, они просто выделены как особое оружие. Ну они обычные, я их проверял. Ну я могу вам показать, например, вот этот пистолет. Не, пистолет, я не знаю, как он заряжается, извините, я вам не могу это показать, но я вам покажу, например, вот эти вот, ну, обычное оружие, чем он... вот так стреляет, вот так стреляет, вот, на обычное оружие, я не знаю, что такого особого есть, э, ну, вот, дальше... Вот, смотрите, вот здесь у нас сундучок, которым я вам... Ну, для начала я вам покажу просто обычный пистолет. Берем вот на него все патроны. Вот, Это, кстати, перезаряжается все на букву R английскую. Вот, перезаряжаем, стреляем. Если у вас есть еще какой-то мод, можно вот так стрелять, можно вот так стрелять. То э, Security Craft, если есть, то заходите вот так в настройки управления. И потом вот здесь на Security Craft э, убираете вот, вот здесь вот... Uh, <связок> ладно, у меня просто сейчас нет Секьюрити крафта, ладно, поэтому все нормально Короче, это, это не важно да. И, короче, тут у вас Будет блюр, ну, вот так вот, короче И будет лагать еще, ну, скорее всего Если у вас не, не мощный ПК Ну, многих не мощный ПК будет лагать А давайте день поставим Подождите, подождите, подождите, все, все, день Итак, давайте Давайте еще вот здесь, это я потом покажу Так uh, да, вот мы ну, увидели пистолет, вот так стреляет, да. Прикольно. Дальше. Что я хотела вам вот эту хочу штуку показать вообще? Ну, давайте возьмем все четыре возьмем. Заряжаем, тоже на R. Берем руку, заряжаем, тоже на R. Вот прицел у нас стоит. Это вообще крутая штука. Смотрите, буквально, ну, буквально вот так делаем, вот так. Все! Нету дерева просто. Осталось только ну, одна листва и два. Столба дерева, даже землю задела. Это, короче, гранатомет вообще. Ну не, ну, не совсем гранатомет, ну не знаю. Короче, это, короче, какой-то, ну да, гранатомет, что-то такое. Бах просто минус домярик, Ну, можно даже так дома громить, Троицу игроков можно на сервере, если у вас сервер есть. Если на сервере этот мод есть, бах просто минус все дерево. Да, прикольная очень штука. Ну, ну, короче, да, вот тут у нас стрельбище. Мы можем взять, еще, можем взять каких-нибудь бандитов. Ну, да, бандиты, кстати, в этом моде есть. Но я вам потом все это покажу. Пока... Да, да, да, потом покажу. Я не знаю, что тут произошло. Ну ладно, не важно. Вот, это стрельбище. Сейчас я вам покажу, пожалуй, смотрите, самую... Самую мощную снайперку, я вам покажу, еще все поставлю на эту снайперку вообще, она будет самая мощная. Так, во-первых, смотрите, прицел ставится на стрелочку вверх, поставили прицел. Во-вторых, ставим э -э, скин, вот так поставили, и сошки, ну не знаю, так как я просто видел видел что она сошки называется. Да, вот, О, блин, я глушитель забыл, ну давайте сейчас глушитель найду. И, так, подождите. Так, я нашел глушитель, ставлю его. Вот, еще поставили глушитель. Вот. У нас самая мощная снайперка получается. Она и так самая мощная, в Так, заряжаем ее и стреляем. Просто с одного удара убивают. Без пресала так удобнее стрелять, смотрите. Все, просто разваливают на развал. Сейчас самое крутое. Железо выпало. Ставьте лайк обязательно. Из четырех зомби из кого-то выпало железо. Ставьте лайк за это. Ой, вс. Когда на... я на куст поставил зомби с текстурах за Если что, у нас такое бежище стрель... стрельбище. Да. Короче, следующее, что я вам хочу показать. Эту снайперку я уже показал. Она, кстати, еще вот так стреляет быстро, если вы не знали. Это самый мощный снайпер. Вы слышали? Еще вам хочу показать, как она стреляет без глушака, без глушителя. Просто, она, она просто самая мощная, короче, да. Вот видите, железо выпало. Это не подстраивание, я серьезно вам говорю, оно выпало. Также я хочу вам показать ножики. Они, в принципе, не отличаются друг от друга. Вот, еще, кстати, скин на ножика, вот, смотрите, вот такой кровавый, типа, прикольный, их так и нравится. Зомбака убивает... Кстати, у ножков таких есть два режима, вот такой, быстр, быстрый, и вот такой, но он долго перезаряжается, я вам не советую это его делать. Ну вот такой, в принципе, быстро, быстро можно прибить кого-то. Да и еще вот такой есть нож. Он так, ну, у него урона поменьше. Он, он там перезаряжается. Мне кажется, ну просто я так решил, что он быстро, перезаряжается быстрее. Ну, для меня он быстрее перезаряжается. Я не знаю. Ну, выбирайте. И, думаю, многим Керамбит нравится. Но мне он вот нравится. Вот такой нож. Он прикольный. Сейчас покажу вам еще на Керамбите этот скин. Вот, прикольно. Ну, тут весь, весь покрасился. Ну, как вы видите, да. Вот так можно, кстати, посмотреть. О, у меня скин лагает, извините. Не буду показывать это больше. У меня скин лагает. Скин лагучий. Ну ладно, это мы посмотрели тоже. Следующее смотрим. Ну, просто вот снайперка. Я не буду на этом долго зацикливаться. Это просто снайперка для проверки. Вот такая снайперка. Просто такая самая, ну... Не инбалансная, как вот та я показывала вам. Ну, снайперка, да. Следующая, в вообще миниган, 200 патронов. Посмотрите просто. Я не буду на стрельбище показывать. Ну, ладно, покажу. Вот так, короче, мочит, мочит, мочит просто на раз-два. Ну, вот, да, прикольная штука. И давайте сейчас опять зомби возьму. Зомби, зомби ну, ну, да, зомби. На стрельбище опять поставим. Э, давайте следующее, чтобы мы берем Следующее, дробовик хочу вам показать. Да. Э, дробовик у нас... Э, э, извините, это я не дробовик взял. Ладно, вот этот дробовик, он тут немножко логучий, он только по четыре патрона перезаряжается, Ну ничего. Потом вот так, а можете опять перезарядить. все заряжу. И перезаряжается вот так, чик-чик. Всё, мы всех убили этих звонков так дальше блин извините пожалуйста билизм, ладно короче ну, миниган мы посмотрели дробовик посмотрели следующая камера смотрим и, и смотрите я раньше не понимал как они работают но я разобрался сам сам, сам, сам разобрал ну, почти, надеюсь вроде бы сам разобрал ну смотрите кидайте в зомби камеру подождите в смысле что оно не работает? Короче, смотрите. Кидаете в кого-то камеру? Вот в зомби вот этого, например. Оно должно показывать. Может, не в зомби, наверное. Не знаю. Может, попробуем кого-нибудь кинуть такого, что корову, например, камеру кинуть. Не знаю, оно должно работать. Но ну, я не знаю, почему не работает. может, эм... Может, это еще не сделали. Ну, короче, должно работать. Вот так вот. Кидайте в корову камеру. Например, в корову. И вот должно вот тут показывать. Ну, это как-то что-то логучее, не работает. Не знаю, просто это бета-версия этого мода. И вот оно не работает. Ну, извините, оно должно работать. Короче, я вам реально так говорю, оно так работает. Все. Следующее. Э, тестим э, теперь э, зомби вот этих вот. И бандитов. Бандитов точнее, я хотела вам сказать. Вот, еще, кстати, вот есть вот здесь. Ну, все, сейчас заберу все. Сейчас. И вот вот броня, броня. Сват, сват. Вообще крутая. Ну, оно, правда, немножко лагает с волосами на скине моими лагает. Ну, дополнительные текстуры выступают. Желательно играть и со скином без дополнительных текстур, например, как Стив. И вот тогда все нормально будет. А так ну, лагает немножко, извините. Ну, так. Тут дуже красивее, по-моему, маска, на... неудобно было бы ему, чтобы так маска давила на волосы. Ну, ладно, следующее. Э, вот эта вот газовая маска, она выпадает из вот такой Гэсси, он называется. Он как бандит, вот бандиты есть, смотрите, бандит. Э, вот, я призываю бандит. С него может, у него в руке может быть, вот у него сейчас обычный пистолет, может быть пистолет с глушителем. Вот сейчас я вам покажу, что может быть у него в руке. Вот это может быть в руке у обычного бандита, вот это в бандита Гесси, может быть, все то же самое, только еще плюс газовая маска. Вот это вот обычный пистолет, он может быть с глушаком, глушителем и нет без глушителя, винторез, ну как снайперка что-то такое, потом Калаш и Дробаш. У бандита Гесси то же самое, только еще плюс вот такая газовая маска. Очки, очки зрения. Ой. Блин, у меня ресурс пак стоит. Может, из-за этого они как-то не работают. Ночного зрения. Может, ночь надо включить? Ой, что я сделал? 13 тысяч. Не знаю, они, они не работают. Но в будущем они работают, ну, ребят. Ну да, они, работ... они да, не должны работать. И газовая маска, ну вот, она так ухудшает зрение, конечно поле зрения. Вот. Вот бандит обычная вот как Гэсси выглядит. Гэсси. Вот. Так он выглядит. Да, вот так Гэсси выглядит. Они, кстати, разные скины есть у этих. Я, кстати, вот гранату я вам покажу. Она, короче, она... И вот, э, короче, могу еще вам показать вот этот вот газовый детектор. короче, лагать начнет. Вот, смотрите, заходим сюда, лагать начало Видите? Здесь дела я не показала. Короче, теперь... Ах, умираем, наверное, потому что, ну, ну, понимаете, просто с этим потом жить невозможно, просто ходить. Короче, я вам показала сразу две вещи. И, короче, следующая граната. Она вот там была написана, смотрите, взорвется через пять секунд. Сейчас она взорвется, вот, видите? И она взрывает немножко землю. Так. Э... Э... Вот, следующее, потом... Вот, видите, она мне в руках взорвалась. Вот эта граната сразу взорвается, как только кидает. Во, видите, прикольно так работает. Вот это просто дым тоже делает. Ну, хотя те, те делают дым, но она больше дыма делает. Вот, видите, дым, дым. Вот это я фу, выброшу, она упротивляет. Че, я, я показал вам почти все, что я хотел. Только осталось еще вот это показать. Ну, руды. Из этих всех руды там делаются потом эти патроны... Обоймы. И делаются еще из этого. Делаются пистолеты все эти. Ой, они там они травлены уже. видите, как работает. Это самая мощная вот эта граната. Ну, я вам все показал, что хотел, в принципе. Да. Вот еще вот здесь есть оружие. Все, ребята, с вами был я, Сэм. Всем пока.